Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, не будьте занудами. Как часто вы в течение дня, в течение всей своей жизни, при тихих или иных обстоятельствах говорите себе, людям, окружающим вам, я же говорил, а я предупреждал, я так и знал. Скажите, вам приятно такое слышать от ваших друзей, соседей, родственников, знакомых, любимых вами людей? Ответ однозначный – это бесит, как минимум. Это говорит о том, что человек буквально издевается над вами, показывает свое превосходство, некую свою мудрость перед вами выпячивает ее, показывая вам, что вы идиот, что вы не прислушались, что вы не подумали, а он был прав. Это подчеркивает его превосходство и вашу ничтожность. Эти слова, эти приставки «яш», «аяш» — самое отвратительное, что может быть в общении между людьми. Эти слова ломают отношения, эти слова, эти слова ломают все вокруг. Это ненавистные приставки, это ненавистные выражения, когда ты якобы знал об этом и предупреждал об этом. Но когда это случилось, с эгоизмом и гордыней, это выливает человеку на голову, буквально тыча его носом в то, что он якобы сотворил. Скажите, имеете ли вы право тыкать носом человека? Имеете ли вы право хвалиться через унижение его? Это не по это не по -дружески. Контролируйте свои слова, свои эмоции. Никогда человеку не указывайте на его ошибки. Старайтесь их уважать не замечать, по крайней мере. Никогда не говорите этих позорных слов. Вы отдаляетесь и от себя, и от человека. Вы ломаете отношения, вы теряете отношения. Эти слова говорят о низком моральном развитии. То есть вы даже не осознаете всю ту нервность этих выражений, всю ту низость этих слов, которые говорят лишь о том, что вы не уважаете человека, вы смеетесь. Вы потешаетесь над тем, что вы предвидели. Но чаще всего вы сами делаете ошибки. Но если вам говорят в таком же тоне, я же говорил, иногда со смехом, с издевкой. я же предупреждал. А помнишь мои слова? Мы начинаем беситься. Бесимся мы потому, что мы сами не любим эти слова. Посему контролируйте себя, везде и во всем не позволяя себе унижать человека и унижать себя этими подобными выражениями. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.